Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре проект называется Green Arrow Token Давайте сейчас разберемся Что у нас за платформа Что нам предлагает Ну и в принципе интересно ли нам это будет вообще В общем На сети Binance Smart Chain у нас все построено Здесь будет приложение Boost Специально там можно будет Отслеживать проектики Интересные и как бы выбирать для себя из этих потом, скажем так, списков, поставил определенный проект на мониторинг и можешь его мониторить. Точно так же там можно будет свои проекты с добавлять. Ну и, конечно же, голосование в этом приложении будет за данный токен. Ну, это как минимум. Также здесь типа как бы, автофарминг какой-то получается у нас, что... При запуске, после запуска платформы сейчас в них там как вы видите идет э, отчет отчет закончится проект полностью запустится и грубо говоря допустим у вас там монет на 1 bnb да э, за неделю вам накапает 4 bnb то есть делает вознаграждение за то что вы держите свои монеты в размере там допустим 11 процентов от каждой транзакции но сейчас мы более детально все посмотрим как это у нас там все раскидывается и тому подобное здесь конечно белая бумага там полный аудит скоро появится сейчас он не совсем полный ну по контракту посмотрел вроде бы все сходится нет этой темки что на сайте один контракт а по факту потом другой контракт ладно смотрим дальше автоматический пул ликвидности на панкейк не туда 4% закидывает а, защита а, скажем так анти, антикитов вброс сброс они сейчас много люди начали такую тему загонять типа чтобы не мог какой-нибудь кит там взять за раз и максимально залить туда все монеты обрушить курс а, в общем что еще а, говорят, чтобы получить хорошую выгоду, надо держать как минимум 10 тысяч токенов. Ну, это понятно, что 10 тысяч токенов это как бы неплохие бабки. А, ну, посмотрим сейчас, когда полностью все запустится. А, вот это антикетовый брос, Потом они заблокировали на Excel на три года свои средства. Ну, это как бы серьезный такой оборот, получается. То есть они половиной 46,5%. Взяли на 3 года, закрыли, оставили на маркетинг 3% и на команду разработчиков 5% оставили. М -м -м, блин, ну как бы надо бы посмотреть, но я думаю, все равно в первые дни, в ближайшее время, смотря как они будут запускать и работать с своими платформами, я думаю, стоит придержать монеты, конечно же, поторговать там на курсе, можно будет сыграть неплохо. Но, тем не менее, присмотреться к данному проекту стоит. Также по приложению. Здесь можно и свой токен в приложении зарегистрировать. То есть, приложуху потом она у них появится, как они ее видят. Скачали. Сразу же выбрали, что себе надо, какие социальные там, блин, продвижения под ваш токен галочки поставили бабки заплатили и все и все прекрасно все проект запустился в принципе здесь как бы на этом все сейчас можно дорожную карту посмотреть первая фаза ну это понятно что вся и всякие трибуки листинги идут я не знаю зачем сразу капитальный ремонт сайта делать типа ребрендинг там какое-то обновление гонять будет ну ладно Самое интересное это будет хотя бы бета-версию посмотреть запуск приложения. И как после этого сканет цена, как это все будет работать. Ладно, идем далее. Здесь, кстати, у нас потом весь фарминг и будет работать полностью. Здесь мы сможем смотреть сколько получаем в день, в неделю, в месяц, в год как бы от нашего количества вложенных токенов. Но это у нас как говорится, все будет завтра по твиттеру что активность есть ребята готовятся к запуску 2 числа как они уже я так понимаю собрались на Луну в принципе уже задатки у них есть по хорошему старту Телеграм 1300 человек я думаю к завтрашнему дню будет два раза больше и конечно же есть Белая бумага кому интересно можете ознакомиться с Белой бумагой в принципе, то же самое, как и на сайте, вся информация, только более в развернутом виде. В общем, что, ребята, готовимся к запуску, готовимся к старту. Так что ждем, когда проект стрельнет. Главное, этот момент не пропустить и закупиться вовремя. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу данного проекта. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.